Соли, отрастил волосы И накрутил фейдер басами. я тебе рейпер Сосали, зацени со мой свежий Худи, эйчент ты спонсор в натуре Друг умеет автотюн Я его попросил mm -mm -mm -mm <-ss>... И уводу в твои уши Мама говорит, не слушай Мама говорит, капуша Мама говорит, покушай Я тут то что байтит фейка Ну а тот фейк байтит клона Я такой убитый флам делаю Башкой вот так, посмотри. Как я гулю-габаче через зеленый пол, встреча инкубатор. Я новый cloud бог, cloud бог, cloud бог, cloud бог, cloud бог, cloud бог, cloud бог, cloud бог. Я я cloud бог. Я нацепила чисели и волосы и выкрутил фейдер с басами. Я теперь рэпер сосали. Зацени мы свежий худи, айшн для спонсора на туре. умеет, офсет Я его попросил в твои уши, мама говорит, не слушай, мама говорит капуша, мама говорит покушай, я тут то, что байтит фейка, ну а тут фейк байтит клона, я такой убитый в хлам, делаю по свой букат. Посмотри, как я говорю, дабак через этот помог Встречи, инкубатор, я новый я Залетаю на биты, с вами всего воду пил Теперь у меня есть фит, теперь у меня есть хит Я теперь супер известный от сучек в хате Мне тесно наркота течёт ручьём Курим топор через бал Спасибо тебе, Маргин Штерн Рэп это в натуре изи Пацаны уже не пизят Один сейчас на релизе Э, воду пил, прибери, сейчас сучки придут Дзюзя, дзюзичка, заходи. Мы сейчас что-то на слёбе делаем, мы не рэперы. Мы просто долгим из интернета.